Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, это канал MaxEffect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2 Челлендж Династия. Я напоминаю, что цель челленджа — наиграть одной семьей 10 поколений. Итак, что же у нас на повестке дня? Так, смотрите-ка, у нас тут э, происходят страшные вещи. Как вы помните, мы в прошлом, э, в прошлом пытались захватить округ Задар. Но его сейчас осаждает э, армия Хорватии. Мне это абсолютно не нравится, я хотел бы это как-нибудь ну, устранить. Я надеюсь, что э, армия Венеции после того, как э, осадит сень, она пойдет куда? Да, она пойдет за дар, э, пойдет за дар, чтобы это, вступить в бой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, сейчас будем за, эт за этим наблюдать прям вот так вот: напрямую. Ага. Да, серьезная мясорубка тут идет. Жестко, жестко, жестко. Все ради победы, ребят. Все ради победы. Битва в местечке Цара произошла. Так, теперь, теперь эта армия передвигается в нижние края. Наверное, хочет осадить э, там какую-нибудь провинцию. Но ну, мы ей мешать, естественно, не будем. Мы только за. Есть. Смотрите, у нас уже 95 военный счет. Я очень надеюсь, что после победы в этой войне провинция Садар идет к нам. Тогда я вообще, я не знаю, я расцелую этого светлейшего дожи Дим... Джованни, а, потому что он сыграет нам очень хорошую услугу. Я буду ему полностью благодарен. И, возможно, я даже его не убью. Кстати говоря, вот этот... Вот это вот, ам... вот этот ивент уже выпадал раньше. Но я выбрал второй вариант. я так понимаю, что а, второй вариант делает так, что, типа, ивент просто прерывается. Мы отказываемся от этого ивента. Видимо, для того, чтобы принять вызов от у Кантарини, чтобы у нас началась, как бы, вражда, ну, по ивенту с этим домом, мы выберем первый вариант. Карету мне. Мы пойдем на бал. С приглашением или без него? Итак, и что же это, какие же, каким же последствиям это принесет? Мне очень интересно. Визит на бал. Вы появились при дворе семьи Кантарини со своим окружением и прошли мимо охраны, прежде чем она смогла вам помешать. Музыка и смех слышны повсюду, но все будто умирает, как только входите вы. Остается лишь тихий шепот и взгляды, направленные на вас. «Патриция Асторы!» — воскликнул кто-то. «Патриция Абандансо!» Вышел из толпы с улыбкой на лице. Как любезно с вашей стороны присоединиться к нам. Могу ли я видеть ваше приглашение? Пока вы ищете слова, охрана окружает вас. Нет приглашения? Какой позор! Абанданцию подает охране легкий жест. Те хватают вас и спускают с лестницы. Лежа на спине и в грязи, вы видите, как абанданцию смотрит на вас с ухмылкой. Ты пожалеешь об этом, абанданцию. Помяни мое слово. Это положит... Это послужит началом великой вражды между двумя семьями. Вот это да, ребят, вот это да, это эпично. Это просто супер эпично. Так, Виоланта неверная, Гильем Сердане сообщили, что у них родилась дочь. Да, это бастарт, Плот. Плотской любви. Смотрите, военный счет уже 100. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чем же закончится война после такого? <гас> да! Смотрите! Да! Е, я так и думал, все будет все получилось очень круто. Гастальд Асторы, теперь мы Гастальд <гас> Асторы, узурпировал земельный титул Великий город Цара, поэтому королева весня Хорватия больше им не обладает. Ну что ж, извиняй, извиняй. Венецианско-хорватская война за прибрежную область Задар окончена. Победитель светлейший дождь Джованни III. Это просто супер. Что ж, теперь нам принадлежит целая целая провинция. Нам принадлежит город Сара. Нам принадлежит баронство Шибеник. Баронство Шибеник нам принадлежит. Это замок, который находится здесь. А епископство Книн осталось за а, Дуямом. Он наш вассал. У нас появился вассал. И он злится за то, что он не состоит в совете. Дружище! Ладно, сейчас мы тебя а, назначим в совет. В принципе, ты достойный претендент. Извиняй, Гильон, а, но тебе на замену пришел другой человек. Теперь это капеллан Книн. Кстати говоря, мне интересно, капеллан, и епископ Дуям Книн, ох, я запутаюсь, наверное, сейчас, а, капеллан Дуям у нас ревист, угу. я очень боялся за то, что он будет как бы франдером, то есть человеком, который постоянно против всех твоих решений голосует, но, как оказалось, это не так. Так, теперь мы... Посмотрите, ой, здорово, я это даже заскриню. Теперь мы Гастальт Асторы, теперь мы не просто Патрициям, и Гастальд. Ну это круто, дорогие друзья, это здорово. К 38 годам уже дослужились до... До того, чтобы обладать городом. И, кстати говоря, мы можем им управлять, мы можем здесь что-нибудь построить, городские стены... Университет, а, баронство Шибеник тоже нам, кстати говоря, принадлежит. Так, крепостные управле... укрепления, крепостные стены, гусарский плац. Но пока что я ничего не могу здесь построить. Так, благодаря моим высоким диплопи... дипломатическим навыкам, гильдия контрабандистов, округа цар была уничтожена. Голова последнего контрабандиста теперь высится на пике перед вратами. Здорово, круто. Так, ну что ж, мы, кстати, можем распустить вот эти войска. Выделись. Так, и мы тебя распускаем. Радольфа, теперь ты можешь свободно заниматься, эм, тренировать ополчение. Так, дальше. Свободные советники. А, все, мы ему уже выдали задание. Так, ну все. Мы расширили наше владение, теперь нам нужна новая цель. Дальше и дальше и дальше расширяться. Наш канцлер Мутимир сейчас находится в сенье и выполняет задание сфабриковать претензии. Пускай фабрикуют, пускай фабрикуют. Кстати говоря, как намного ли вы выросли, выросли наши доходы? 72, 72 золотые монеты мы получаем в год, а в месяц а 5 и 96, ну почти 6. Это неплохо, неплохо. То есть, как видите, развитие идет. Блин, здорово. Теперь у нас есть наша собственная провинция. Наконец-то. Спустя 12 серий. Так, доступны специальные титулы. Мы можем назначить придворного лекаря. Придворным лекарем пускай будет епископ Дуям. Так, и... Ага. И мы можем еще нанять лекаря. А, нет, это решение уже пропало, потому что мы уже назначили лекаря. Ну, ладно. Кстати, интересно, этот епископ Дуям, он... Вообще, кто, как он? Давайте на него посмотрим. Он тощий, он старый, ему 55 лет. Он гневный, э -э циничный, храбрый, жадный, умеренный. Он, ну, у него неплохой навык образованности, он очень высокий, потому что он выдающийся богослов. А еще он неверо невероятная сдержанность. Этот человек истинный образец умеренности. Ну, будем надеяться на то, что он эм, не ударит в, гля... в грязь лицом, так сказать, и покажет нам все очень хорошее что-нибудь. Смотрите-ка, мы чем-то начинаем заболевать. О, не очень приятно, конечно. Так, так, так. А, увы, Гастальтостора получит черту, страдает от мигрени. Навыки по минус 1 и личные боевые навыки. Минус 10. Жесть. Ну как так-то? Какие у нас сейчас тут есть какие-нибудь э эпидемии? <сих> сифилис! Что? Какой сифилис? Откуда? От кого? Так, епископ, то я много часов наблюдал за звездами, а затем сказал, что если вы хотите чувствовать себя лучше, вам лучше поститься в течение полутора недель. Не уверен, что это поможет. Неужели мы от тебя... Жоанна Деобена <сих> Сифилисом заразились, а? <сих> Просто, ну, какой-то кошмар Сифилис Вот, вот только случилось что-то хорошее И сразу что-то плохое Как неприятно Неприятно вообще, неприятно, очень неприятно что, что еще? Пытаться вылечиться Пытаемся, пытаемся вылечиться Что? Ты же говорил, что у нас сифилис ]catlake. Епископ Дуям уверен, что у вас бешенство настаивает, чтобы вы следовали его указаниям. О, -о, -о, -о, О, расстраиваешь ты меня. Епископ Дуям сказал, что мерзкие запахи цивилизации делают вас больным и велел больше гулять на природе. Видимо, ты совсем не подходишь под должность э -а, лекаря. Нам нужно вместо тебя найти кого-то другого. Очень срочно, очень срочно, потому что если, блин, больше некого. Если из-за вот этого епископа Дуяма мы умрем, это будет очень-очень-очень неприятно. Давайте искать, давайте искать. Вот, вот, вот, знаменитый лекарь. Вот его давайте наймем. Потому что он настоящий лекарь. Не то, что вот тот вот этот вот. Все, давайте его. Адемар. Адемар должен нам помочь. Ты при при придешь к нам? Все, спасибо тебе. И сразу же, сразу же назначаем его лекарем. Так, придворный лекарь. Будешь ты. Кстати, придворного учителя еще нужно назначить. Пускай будет Джоанна. Да, придворный учитель, пускай будет Джоанна. А придворным лекарем Адемар. Давай, Адемар, лечи меня, пожалуйста. Потому что этот э, епископ Книн, э, епископ Дуям, Вообще ничего не умеет. Кто? <laughs> Светлейший Джон, Джованни, Венеция и король Свент. Дракон. Свент-дракон. Создали альянс. Почему дракон? <laughs> <laughs> вот это да. Дания. Создали альянс с Данией. Кстати говоря, Дания стала православной. <laughs> Судя по всему, да. Это викинги, но они все равно стали православными. И Швеция тоже стала православной. Вот, посмотрите. Я не помню, показывал я это или нет. По-моему, показывал, но это я вырезал. Не помню, не помню. Но я, я все равно на всякий случай, для тех, кто не видел, для тех, кто прослушал, для тех, кто не знает, покажу что. У меня Дания и почти вся Скандинавия стали правос это, католич католиками. Вот. Они стали католиками-христианами. Ну что ж, так Руссадеркингс 2, здесь все бывает. Так. Адемар думает, что ваши симптомы почти наверняка указывают на рак. И настаивает, чтобы вы следовали его указаниям. Ладно. То, Так вы определитесь уже, что у меня, рак, сифилис там, или... Чтобы укрепить ваше здоровье, Адемар рекомендовал вам употреблять то, что, следовало, что сделало вас крепче ваши первые дни, снабдив полными кувшинами с человеческим грудным молоком. Не уверен, что это помогло. Вы вообще, вы чё все. Вы в... Почему вы все такие, блин, бездарные-то? Кто-нибудь лечить меня будет или нет? Кстати говоря, какой заговор мы. Мы пока что никакого заговора сейчас не плетем. Но я бы хотел, чтобы это было против Пьетра Фольера или Абондансу Конторини. Тут, тут 83 будет сила заговора, а тут 48. Значит, значит Пьетро Фольера мы, вероятнее всего, убьем. Давайте его убьем. Доступны новые решения. Написать трактат. Но пока что я не буду этого делать, потому что потому что очень рискованно. Я же еще болею чем-то непонятным. Просто страдаю от мигрени. Постоянно головная боль. Что это может быть? Сифилис, рак? Ну, блин. Почему они думают, что у меня сифилис, рак, там или что еще третье было? В каком случае при таких болезнях вообще бывает мигрень? Я думаю, что вот этот... Адемар э, тоже бездарность на самом деле, он никакой не знаменитый лекарь, а на самый настоящий шарлатан. Или может просто они все против меня сговорились, чтобы убить меня. Да, я правитель параноик. Так, снова попытаемся вылечиться. Второй раз. А если это не поможет? Адемар почти уверен, что у вас обычное недомогание, никак не связанное с серьезной болезнью, но все же советует следовать его предписаниям. Чтобы облегчить вашу боль, Адемар велел вам аккуратно записать имена всех ваших врагов, и пока никто не видит, бросить пергамент в огонь. Ой, так мне стыдно за тебя вообще. Надо еще кого-нибудь искать, потому что ну это не дело. Может быть, Таус, у него 19 образованность. Давайте его пригласим к двору. Может быть, он согласится нас вылечить. Потому что, блин, вот это не дело, что сейчас происходит. Что? Так, э, Таус прибыл к нам, ко двору, и мы сразу же назначаем его э, придворным лекарем. Где это? О, управляющий умер. Ну, сейчас я с этим разберусь. Так, э, придворный лекарь Таус. У него 19 образованности. Хоть ты-то нам что-нибудь сделай, пожалуйста. Блин, ребят, вот 13-я серия и столько в ней неудач. Вот сразу же говорю, чертова серия. Так, у Галина больше не управляющий. Умер естественной смертью. Печально, конечно, печально. Но давайте мы назначим кого-нибудь нового. Так, управляющий будет... Таус? Нет. Сразу же его управляющим назначить? Нет, так не пойдет. Надо теперь кого-нибудь на роль управляющего искать. Мислав. Мислав. В принципе, у него неплохой навык, и он согласен к нам присоединиться. Ну, давай. Э, пригласить ко двору. Мислова. Так, давай, Мислав, к нам прибывай. Отлично. О, он сразу с женой Риекой к нам прибыл. Отлично. Так, и назначим советником управляющий. Все, будешь нашим управляющим. Так, и сразу же выдадим ему задание. Пускай, ä, пускай собирает налоги. Да, пускай собирает налоги. Снова пытаемся вылечиться. Таус уверен, что у вас нет серьезного заболевания. Следуйте предписаниям и скоро все пройдет. Ну, вот ему я больше верю. Скорее всего, это какая-то странная болезнь. Или даже не болезнь. Так, Таус сказал, что мерзкие запахи цивилизации делают вас больным и велел больше гулять на природе. Наконец-то хоть кто-то сказал что-то умное, а то не дождешься от вас. Целых три врача у меня побывали, и только один нормальный. Ну вообще. Кого вообще я держу у себя при дворе? Целых 25, непонятно кого. Надо повыгонять всех. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я думаю, на этом мы на сегодня закончим. Всем спасибо. Ой. Ладно. <смех> Мы снова будем призывать божественную сущность, но уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. Предлагайте имена, предлагайте что-нибудь. Пишите что-нибудь, давайте мне советы. Всем до следующей серии. Всем пока.